Mm-hmm. риэлтор профессионалы осуществляют достаточно широкий спектр услуг. Это и информационные услуги и консультации, и посреднические операции, и торговая деятельность. Поэтому хороший риэлтор, как правило, не только хорошо ориентируется в психологии, праве, юридическом проведении операций с недвижимостью, но и имеет представление об управлении объектами недвижимости, маркетинге рынка недвижимости и так далее. Этот необходимый минимум, который для клиента остается за кадром и обеспечивает необходимую работу, успех, Тех, которые и делает риэлтора хорошим. Высокопрофессиональный риэлтор со стажем более 10 лет вообще не ищет себе клиентов. Он переходит из рук в руки, от одних клиентов к другим, в порядке рекомендации. О хорошем риэлторе в Киеве нетрудно услышать сразу несколько рекомендаций от разных людей, а поэтому с этого нехитрого способа поиск риэлтора можно и начинать. Hmm. <laughs> В случае предприятия с ограниченной ответственностью или акционерного, в уставе должны быть прописаны как один из видов деятельности информационно-посреднические и консультационные услуги при купле, продаже, аренде, дарении недвижимости. Формулировка приблизительная, но слова информация, консультация, недвижимость должны присутствовать. В случае частного предпринимателя в свидетельстве о регистрации могут быть вписаны информационно-посреднические и консультационные услуги. Только такая запись налагает на риэлтора ответственность за предоставленную вам информацию. Кстати, никакой другой ответственности собственно риэлтор по закону и не несет. Государственное лицензирование этой деятельности не введено. Потому для законодательства такого понятия как риэлторские услуги не существует. А риэлтор лишь предоставляет информацию, за достоверность которую и несет ответственность перед законом. Для проверки регистрации следует лично посетить районную администрацию вашего города и получить у чиновников консультации, действительно ли здесь зарегистрировано предприятие. А в идеале и проконсультироваться. Что об агентстве говорят профильные чиновники, с которыми представители агентства регулярно общаются. Конечно же, риэлторская фирма, не вошедшая в объединение агентств, не является заведомо мошеннической, однако исчезнуть такая фирма может гораздо легче. В Киеве на данный момент существует несколько ассоциаций, среди которых можно выделить ассоциацию специалистов по недвижимости Украины. Следует также учесть, что вхождение фирмы в данный союз означает наличие единой базы квартир, что значительно увеличивает выбор, который риэлтор может вам предложить. Помимо того, союзы располагают собственными юристами, помещениями для переговоров с клиентами и другими удобствами. Многие советуют ориентироваться на риэлтора со стажем более пяти лет. Если вы общаетесь с риэлтором, стаж которого невелик, узнайте координаты его непосредственного начальства, посетите их офис и время от времени звоните для проверки нюансов. Если же над молодым риэлтором не стоит более опытный коллега, стоит задуматься о поиске нового агента. Опытный риэлтор, узнавший за 10 лет работы госчиновников многих районов Киева, все нужные официальные справки по объектам недвижимости сможет получить по знакомству и гораздо быстрее. А будучи знакомым хотя бы с одним нотариусом, риэлтор может инициировать получение информации и от других нотариальных контор. По сделкам. Риэлтор новичок разумеется, такими связями по всему городу не располагает. Однако, если его постраховывает опытный маклер, можно довериться и начинающему агенту. Что касается стоимости услуг, то общее правило состоит в том, что стоимость услуг всех участвующих в сделке риэлторов составляет 5% стоимости сделки и эта сумма взимается с покупателя. Правило это нарушается крайне редко. Если сделку обеспечивает 2 и более маклера, указанные 5% они делят между собой. Напоследок отметим, что выбрав достойного риэлтора, стоит внимательно изучить эксклюзивный договор обслуживания с риэлторской фирмой. Ведь если за правильностью нотариальных договоров следят сами нотариусы, то частная договоренность между предприятием и гражданином достойна пристального внимания со стороны последнего.